вечер день ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это понравитесь ли вы загаданному человеку в реальной жизни первое второе третье выбирайте любое времечко в описании под видео а я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои в этом вопросе будут отображено некоторая предыстория этого вопроса то есть какая-то история возможно двоих людей все дела и также соответственно и ответ на вопрос понравитесь ли вы загаданному человеку можете загадывать, если вы мужчина на женщину, если женщина на мужчину, мне лично без разницы, мы же смотрим здесь некоторую симпатию, вызовете ли вы симпатию, какие, возможно, симпатические именно в плане, возможно, только внешность понравится, либо как-то, как человек, какие-то такие, а если не понравится, то вот какими качествами, возможно, вы огорчили, вот какой-то такой момент мы посмотрим, поэтому я немножечко здесь сказала, что без разницы, конечно же, по сути, я буду акцентировать внимание именно на женщин мужчина вы меня простите но у нас женщин очень много очень много на канале поэтому буду немножечко обращаться если что переименовывай все под себя поэтому мужчина я надеюсь поняли меня женщины наострили ушки слушаем свою интуицию предыстория будет рассказана этого варианта у каждого из них поэтому на стоп успокоились, в спокойном состоянии, подумали о своем. Возможно, троих людей загадали. А чем бы нет? А возможно, вы с тремя переписываетесь, вот ведете какую-то переписку. А возможно... А если вы, допустим, еще и другой эм, интерпретации в любовных в сферах том вы можете тоже загадать а подождите YouTube кстати такие вещи не любит двухсмысленные фразы имеется в виду ладненько давайте если что ставьте на паузу кушайте твикс и поехали первый вариант у нас ну семерка жестко Че все говорят что я смеюсь просто потому что я считаю немножечко все легче да, давайте. Предыстория загадного. Предыстория вот, вот этого варианта. Да, я, я еще подумаю. немножечко возможно я немножечко по-другому буду тут интерпретировать это не только позиция нравится здесь немножечко оно так глубже короче предыстория этой всей ситуации возможно здесь очень сильно говорится о том что по своей природе здесь переписка идет вот здесь о мужчинах возможно мужчина если если если о вас здесь говорится то о вас я не против здесь у нас говорится о мужчине здесь у нас говорится о переписке но дело в том то что эта переписка возможно назревала либо как-то как же сказать-то начиналась с какого-то недоверия к этому человеку то есть это не открытое общение здесь больше человек мужчина проявлял себя в чате и в сообщениях очень сильно на своенравно не особо человека вдается в какие-либо подробности возможно как-то действует на обум, и мы при этом не не идет на компромиссы то есть здесь больше архетип молодого человека и что здесь может переписка основываться на каком-то огорчении с этим молодым человеком то есть не особо приятная переписка потому что человек возможно ведет немножечко как-то себя закрыто не проявляется и как-то вот возможно двухсмысленными фразами как-то кидается но особо понять его очень сильно сложно М -м мужчина ну здесь вот кор короче как так если вы мужчина если вы женщина то здесь как архетип мужчины как он себя ведет более не вдается в подробности а если вдается в подробности возможно очень сильно больно э, говорит какие-то факты правды и тому подобное то есть больная немножечко перепиской которая не приносит особого удовольствия двоим людям поэтому вот здесь вот с каким-то вот очень сложным человеком происходит такой момент да Возможно, бросается какими-то колкими фразами, не доверяет, ну, там, как-то не очень себя показывает и не раскрывает свои карты, причем, да. Да, очень, возможно, просто порывисто, просто необдуманно себя ведет и тому подобное. Да, то есть с какими-то своими только прихотями. Да, ну вот, вот, вот, вот, вот как вот налег, налегке, хотел мужчина налегке как-то, возможно, ворваться, что-то сделать, что-то что для себя выяснить и уйти. То есть здесь больше об архетипе молодого человека, который добивается все сам, своими методами, но очень сильно здесь, ну не самолюпо, а, только надеется на себя, возможно, здесь, да. И какая-то не очень сильно душевная здесь идет переписка. Возможно, человек просто так же говорит только о том, чтобы он хотел видеть и все. Не учитывая ваше мнение, ваше пожелание и все. Ведет закрытый больше образ общения, либо отвечает очень сильно мало. Но если отвечает, то предлагает и делает. То есть здесь вот какой-то такой закрытый молодой человек не особо понятный, возможно, кому-то даже неприятный. Как ни странно, возможно, просто неприятные вещи делал, потому что очень настырный. Но здесь есть такой момент своенравного человека. Вот. Эм, Я так понимаю, что у людей, возможно, от такого типа есть некоторые защитные барьеры, чтобы так, в принципе, вести некоторые диалоги с некоторыми дамами. Давайте так. Uh, да, поэтому, дорогие мои, вот в этом варианте я немножечко бы уточнила бы у самого молодого человека, не находится ли он в отношениях, потому что здесь такое может, кстати, проигрываться, что человек либо он не свободен, но при этом он имеет uh, свою семью и с теми и детей. Поэтому здесь, если что, если да, это, это очень может проигрываться по этому варианту. То есть не все здесь имеют семьи, но, думаю, возможно, даже большинство. Поэтому уже как в да, уже, уже может здесь быть и то, что человек уже в отношениях. Но я бы сказала, не для всех, поэтому уточните, пожалуйста, молодого человека, находится ли он в семейных взаимоотношениях, есть ли у него дети и тому подобное, потому что здесь это об этом очень может идти речь, и это как раз-таки станет некоторой причиной, почему человек вас, возможно, также просто не примет к себе и не принимает, потому что есть тот, есть та семья, которую он заботится, либо... Есть та семья, которая о нем заботится и которая помогает достигать его каких-то планов и результатов. Здесь вы можете этому человеку не понравиться только так, что и только потому, что у человека уже есть своя семья, уже есть то, что он э, создает и то, что он уже создал. Семья, дети, ребенок, дети здесь есть. То есть прям сразу говорю. Поэтому уточните, пожалуйста, если человек здесь, да, если человек здесь, соответственно, не свободен, то вы не понравитесь человеку. Второй момент, если человек у вас на самом деле свободен и в паспорт вы вдруг так нечаянно заглянули, а вдруг, ну мало ли, ну такое что же бывает, а просто человек, я бы сказала, немножечко все-таки такой само, самостоятельный. <с2> Давайте так, состоятельный, и самостоятельный. Я бы сказала, человек в, э, человеку вы можете понравиться, но плюс при этом человек для себя решит, что с вами он бы хотел что-то как-то взаимодействовать, что-то построить и что-то для себя найти. Как некий вас в оборот он может взять? Я вот прям сразу говорю, именно в таком контексте, что он может рассчитывать на будущее с вами потому что этот человек и делает все не просто так он смотрит на какие-то достижения он смотрит на то как он себя с вами будет чувствовать поэтому да здесь здесь человек будет вас оценивать конкретно но если у этого молодого человека семья Здесь без результатов вы можете даже как бы особо не видеться, вы ему не понравитесь, И у него в приоритете будут те, кто составляет его семью, а к вам некий такой холод испытывать дальше будет далее если у человека еще раз говорю что если у него нет но ну никак быть не может ну точно то здесь я бы сказала человеку вы можете понравиться но дело в том то что понравится только потому какие результаты вы с ним будете испытывать то есть как он будет себя чувствовать он возможно также будет проверять он также будет с вами вести какую-то некую но ну не то что шабаш игру но здесь он будет больше оценивать насколько ваши отношения могут дальше продлиться, то есть человек не зря вообще переписывается, ему важен результат, ему всегда это важно, как вы себя показываете, что вы себя и как он себя с вами чувствует, то есть я прямо говорю, что он тогда будет вас именно возьмет в оборот, но уже будет предполагать, сможет ли с вами построить будущее, потому что ему очень нужно построить будущее, потому что это необходимо, да, потому что некоторая такая семья, теплые моменты для него дарят успех в жизни, то есть я, да, поэтому, дорогие мои, сразу говорю, если он ничего, он ни с кем, ни с кем не живет, детей нету, все то здесь будет, конечно же, смотреть на результат. Как к вам относится, как что. Здесь вы можете понравиться. Он, ну, здесь, вот знаешь, ответ больше он возьмет вас в оборот. Он возьмет и будет рассматривать со всех сторон и точек зрения, что можно с вами сделать. но Он будет рассматривать только сто, с той целью, потому что ему нужны крепкие взаимоотношения, крепкие, классные и хорошие, потому что он знает, что залог успеха его личного, Кроется в семейных взаимоотношениях, кроется в счастье между м -м, такими интересными людьми, как он, она и, возможно, интересная мини. Мини он или меня она, поэтому, <laughs> вот, дорогие мои. Но здесь вот, короче, как-то э -э так. Э -э поэтому, дорогие мои, немножко двойная такая формулировка, но все же здесь она проглядывается, здесь она просчитывается. Именно кто, если он не в паре, и если он в паре. Но он будет, смотрите, если не в паре, то он будет рассчитывать на то, что с вами что-то можно построить. Но я бы сказала, по королю мечей будет еще оценивать, будет еще как-то проверять и будет еще как-то досматривать. То есть прям сразу он вас возьмет в оборот и будет обхаживать, но ну, не скажу по этому человеку. Здесь вы должны тоже как-то в, в свою очередь больше постараться, чтобы показать какие-то результаты, если вы хотите с этим человеком что-либо делать. То есть здесь просто так появится и все нет к сожалению не так здесь нужны человеческие какие-то факторы человеческие взаимоотношения как вы себя показываете что вы готовы сама предложить чем вы можете гордиться здесь конечно же это очень сильно важная будет штука для дальнейших отношений между вами поэтому вот. дорогие мои спасибо а, давайте погнали далее. А, далее, здравствуйте, у нас второй вариант. Второй вариант. О, тут спинкаркли. Так, давайте предысторию. Предысторию данного вопроса. Верховная жрица предыстории не будет. Тайная переписка. давай просто две карты, как... Да, возможно, такая легкая, тайная, спокойная переписка между двумя людьми. Ничего, вы особо не планирующая, приятная атмосфера. Возможно, люди делятся какими-то знаниями. Люди не работают над отношениями ни над чем. То есть здесь просто свободная переписка между двумя людьми. Просто потому, что им нравится, возможно, общаться. Но здесь, я бы сказала, я бы хотела подчеркнуть, здесь нету какой-либо подоплеки под эту переписку, то есть ради вот того, чтобы чему-то научиться, ни в коем разе, здесь немножечко на позитиве, немножечко как девятка чаш, немного облегчает эту на нас верховную жрицу, поэтому не восьмерка Пентакли, здесь легкая Общение на теплых тонах между людьми, возможно, тайное, возможно, о ней никто не знает, возможно, также, что здесь просто они ни о чем там никому не распространяются, а просто вот, переписываются, потому что мне нравится им, э, с ним общаться, либо мне нравится с ней общаться. Это как-то приятно, такое наслаждение приятной нашей души. Вот здесь немножечко, я бы сказала, как-то так: наполнение нашего такого времяпрепровождения с ней либо с ним. Поэтому здесь такая легкая, приятная переписка. Давайте дальше. Понравитесь ли вы загаданному человеку в реальной жизни? Ну, здесь я бы сказала «да», да, да, здесь вы можете понравиться очень даже конкретно человеку, причем даже когда человек сам может такого не ожидать, то есть а здесь такой вариант «понравитесь, да». возможно, вы также немножко будете немножко лучше даже того, что человек ожидал. Ну, то есть такая сладкая позиция, которая, да, конечно, но даже даже с акцентом того, что человек, возможно, не ожидал такого от вас, либо да, либо он не ожидал от тебя, либо ты, либо он не ожидал от тебя, либо ты не, не да, здесь в двух в двух этих может такое, что что-то неожиданное все равно у нас тут по повешенному по эрофанту. Возможно, даже выше всяких каких-то похвал прям. То есть человек немножечко будет некоторым, я бы не сказала шоке-трансе, но что-то подобное есть. То есть, возможно, вы настолько будете живописно, что а, просто глаз не отвести. Очень хорошая позиция. Я бы сказала, да. А, Да, то есть человек вас прям сразу, возможно, пригласит на свидание, пригласит к себе, ну, дорогие дамы, ну, прям вот здесь прям очень классная позиция, и для тех, кто, возможно, значит, уже второе свидание, плюс также, возможно, вы где-то будете веселиться, то есть человек целенаправленно, возможно, вы еще пойдете там на свадьбу, либо на какое-то торжество, то есть да, Здесь в любом случае, да, возможно, вы еще пойдете, я не исключаю, либо это как будет ваша встреча, возможно, сопровождение куда-либо еще, может, на свадьбу какую, на самом деле. Поэтому, дорогие мои, да, вы понравитесь человеку, здесь вообще беспрекословно, здесь как бы, я, да... Я надеюсь, не на детские утренники пойдете, потому что кого-то это может расстроить. Не с детьми, давайте без детей, если кто детей прям сразу <кười> знакомить, <кười> Если у кого дети есть, сразу с детьми знакомить либо с семьей, то не, не советую, нежелательно, не рекомендовано вот этим вот этим сразу заниматься, прям сразу в реальности и тому подобное. Но мало ли вдруг такое у кого-то есть. Поэтому, дорогие, да, здесь прям классно, здесь здорово, понравитесь. Мужчина будет вас, возможно, также просто пригласит куда-либо еще. И тому подобное. То есть прям я бы сказала, да. Возможно, сопровождать куда-либо еще. Да, возможно, также выше всяких похвал. То есть, да, он не ожидал, а ты такая пришла и все, упала. Упала, встала и пропала. Вот так может очень сильно отыграться. Поэтому прям вообще классненько. Давайте дальше. Третий вариант. Здравствуйте. Ну давайте предысторию, предысторию вопроса предысторию вопроса, предысторию вопроса, ну у нас здесь искать или возможно возможно на каких-то это хорошее здесь общение я бы сказала но здесь общение больше основано на искательстве возможно на общих интересов возможно человек вам что-то рассказывал либо как-то он вам понравился какими-то своими рассказами, а возможно просто какая-то интересная личность которую просто захотелось написать просто здесь Именно переписка идет как некоторое взаимодействие двух людей на основе общих интересов, общих планах, возможно, просто, интересно, как этот человек, либо как она, либо как он, что-то думает, что-то раз что-то мыслит возможно мнение ну как возможно даже с кумиром просто переписываться своим то есть вы э, также я бы сказала как-то восторгаетесь человеком здесь идет какое-то возможно немножечко фанатизм вот здесь проглядывается то есть да возможно из-за какого-то вашего взаимодействия из-за вашего показания себя с теплой, великой, с теплой великой стороны человека Здесь может и по бизнесу переписываться, но именно по какой-то тематике. Здесь нету такого простого общения. Здесь происходит тематика. Возможно, началось с тематики. Возможно, началось, не удивлюсь, каких-то разборок, возможно, споров. Также выяснение мнения. вот Здесь такая больше переписка. Но здесь всегда говорится о чем-то, и не просто так, не потому что там, как во втором, допустим, приятненько и хорошо, и как в первом там вообще иначе. А здесь больше из-за чего-то, возможно, из-за кого-то даже произошла переписка между вами поэтому я бы сказала, что-то здесь как сплотило людей, э, также, да, он написал там по работе, а она ответила, и началось, и все, и поехало, возможно, также вы нашли, не знаю, форум, вы начали как-то спорить, и что-то, что-то промелькнуло, и что-то захотелось встретиться, вот здесь тоже может, но здесь всегда происходит тематика, у этого варианта есть некоторая тематика, почему люди начали переписываться, Возможно, просто своим каким-то посланием, диалектом, мужчина привлек вас какими-то фибрами души, хотя он немножечко такая спорная личность. То есть здесь немножко такой шуманизм, и такая вот такой он интересный. <смех> он что-то здесь происходит. То есть заинтересованность в человеке, как в неком объекте, то тоже может происходить. Но все равно здесь сама тематика из-за чего-то произошла. Не просто так. Возможно, какая-то это как э, подоплека была тематика, а причина — сам человек, либо наоборот, тоже может, кстати, проигрываться. Но я бы сказала, причина, конечно, вначале стал сам человек для некоторых людей, потому что, ну, понравилось, зацепило, и очень сильно приятно, даже какие бы общения тут не было. То есть люди испытывали друг в другу симпатию, возможно, из-за какого-то словосочетания слов, даже если это показалось кому-то холодным и бездушным. Поэтому вот здесь как-то вот прикольненько. Давайте дальше. Понравитесь ли вы загаданному человеку? А что у нас четверочка? Дорогие мои, вот здесь я вот, давайте так скажу, если какая-то такая тематика присутствует, что в данный момент как-то ничего не движется, как-то что-то не получается договориться, то человеку вы, то человек мне так кажется еще плюс больше и вам, и вы ему просто не особо понравитесь. Здесь я прям скажу как-то, да, то есть не какие-то вещи могут быть необоюдными. Возможно, у человека был партнер, либо будет, но это будет узнано очень сильно... Я бы сказала, возможно, для некоторых в скором времени, который послужит некоторым итогам, я не хочу с ним видеться, а зачем это мне? Это первый момент. Второй момент. Здесь люди, кстати, могут и вправду не особо подходить и не особо друг другу понравиться. Просто потому что ожидали одно, а получили немножечко иначе. Здесь немножечко как-то... Да, здесь... Да, дорогие мои, здесь немножечко такая неопределенность по отношению к этому человеку будет, потому что человек, возможно, выскажет как-то так, чтобы что вы поймете, какой это на самом деле человек. Это один момент, я прям хочу сказать, что вы не понравитесь друг другу. Даже я могла бы сказать немножечко, это все будет обоюдненько. То есть вы, вы увидите, какой на самом деле человек, и вам не захочется с ним потом что-то мутить, что-то что что как-то куролесить. Я не всех хочу так огорчать. Вот по этому варианту я не всех хочу так огорчать, дорогие мои. На самом деле не всех. А есть тут другой контингент, который немножечко история другая, но со своими прибабахами. Поэтому сразу говорю, что здесь есть такой момент, что для некоторых людей отношения могут закончиться просто сразу. Но здесь есть еще просто другой момент который у нас тут рыцари жезлов король жезлов семерка четверка и туз пентаклей да здесь я бы сказала что люди будут немножко других ценностей вы то есть вы увидите что этот человек немного другого приоритета в жизни других каких-то вещей других также знаний, заработка другого. То есть вот здесь сразу будет видно по отношению, по разговору, по общению, по богатству, бедности, потому что человек может вам дать и по, по диалекту, то есть ваша не ваша. Здесь я прям сразу говорю, вы сразу поймете, что тогда это не ваша. Здесь есть другая ситуация. На самом деле другая, которая вам может человек, кстати, очень сильно просто понравиться. И вы человеку очень можете понравиться, но это в том случае, в том случае. Я бы сказала, что если вы с этим человеком на одной волне будете находиться, одних приоритетов, одних взглядах и тому подобное. Вот здесь вы с человеком можете сойтись только, если вы, возможно, занимаетесь одним делом, либо как-то чувствуете друг друга, либо Здесь есть шанс, то есть мужчине понравится и с мужчиной как-то заладится, да. Но если вы вот какого-то одной будете поле ягодки, возможно, в одном и том же статусе, возможно, с одной, с одной и той же какой-то истории, возможно с разбитыми такими же отношениями в прошлом. То есть, возможно, как-то на каких-то эмоциях негативных вместе сойдетесь. То есть, вот здесь есть, но если вы одного поля ягодки, это вы тоже почувствуете, я бы сказала, молниеносно, ну, сразу и тут же то есть здесь не надо будет думать, прям что это мое, что это не мое, нет, здесь сразу у людей, либо ваше, либо не ваше, то есть вы сразу поймете и на встрече. но здесь в одном случае только можете, что это твое, что если вы встретили очень сильно характерно подходящего вам человека, вы это очень сильно почувствовали, увидели вы возможно в одном статусе, в одном положении, семейном даже, в одном положении, возможно у кого-то здесь есть даже и дети, то есть здесь какой-то такой момент какого-то, какого-то чего-то общего вас чего-то общее будет и сплачивать причем и в реальной жизни поэтому дорогие мои и кому здесь надо понадобиться чтобы кто-то здесь кому-то понравился поверьте они понравятся друг другу если это ваша история я бы сказала так если это ваш человек то он вам тут же понравится без разговоров вы уже будете знать что мое но какие-то, если присутствуют все-таки сомнения, то я бы здесь сказала, что вы пойдете именно к тому человеку, что он вам не понравится. А возможно, когда вы пойдете, прикиньте, понравится, не понравится. Поэтому здесь тут же вы определите, ваше, не ваше. А Каким-то боком, чуечкой, своей силы великолепной. То есть вот тут прям вот как-то вот именно как-то мненосно будет уже понятно для вас и вы для него. Ваш и не ваш. Но вы можете кому-то понравиться, и вам может. Человеку очень сильно понравится. Вас найти какую-то изюминку для себя, если вы одного поля ягодки. Ну, там я просто дополнительно посмотрела королеву жезлов, а у нас тут еще и король жезлов. Поэтому да. Поэтому, дорогие мои, вот-вот, короче, как-то так. Поэтому особо-то не кидайте свою голову на то, что не понравится все. Здесь вот такая двоякая больше ситуация, но здесь именно, знаешь, здесь ситуация не в плане ответа какого-либо определенного, а в плане какой-то уверенности, что ты поймешь, твой человек либо нет. То есть здесь немножко, вот, я бы сказала, посыл немножечко не понравитесь, и либо мое не мое вот вопрос здесь более основной чем нежели какой-то иначе нет это вот как вот знаешь как придавание какой-то уверенности в своих в своей какой-то правоте и вот здесь именно ответ он такой то есть понравитесь да если ваша, не понравитесь, но вы точно будете знать, что это не ваше, аж заверстучуете, аж за версту, чуете, что прям сразу, ну фу, ну нет, прям сразу от силы до четверки, до десятка. вы даже давать шансов никого не будете, даже если тут кто-то будет просить, кто-то будет умолять, либо кто-то наоборот, как-то будет больше вас, а давай, пойдем, и тому вы шансы здесь не дадите человеку, и возможно, также человек вам не даст некоторого шанса. Вот. Но здесь будет все сразу. В другом случае, я бы сказала, вы молниеносно для себя, спокойно примите решение, да, мне этот человек нравится, да, мне хорошо, ему хорошо, причем вдвоем примите это решение. Некоторый такой момент здесь проигрывается, поэтому определяйтесь тем, что вы хотите от этих отношений и, и чего вы хотите добиться от этой, от этой встречи и также от этого молодого человека и совместного бытия, жития вместе, поэтому вот какой-то такой, такой момент здесь проигрывается, поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Дорогие мои, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на спонсорство, дабы дополнительно спрашивать какие-то вопросики интересные, и всего вам самого наилучшего, если что, я на бусте, если вы хотите знать про карты Таро немножечко больше, на, уже на опыте, подписывайтесь на бусте. поэтому спасибо вам, и всего вам самого наилучшего, пока-пока!